Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мистер Маджики. И сегодня я бы хотел поговорить э, насчет конкурса, итоги которые должны были быть 4 июля точнее 6 июля 4 дня назад э, Получилось так, что э, я недавно как бы перестанавливал Windows и получилось так, что у меня просто все ну, с компьютера все мои папки там стерлись файлами. Я, конечно же, это предугадал, потому что не раз уже перестанавливаю Windows. Ну вот, получилось так, что, точнее, я перекинул все на флешку, но вышло еще так, что я забыл ее вытащить в то время, когда переустанавливал Windows. Да, и у меня компьютер почему-то решил удалить все из моей флешки. А там был и логин, и пароль от лицензионного аккаунта, который я должен был выдать победителю. Да. Извините, конечно, меня за этот фейл, так что я не смогу вам отдать никому, да, то есть никто не выиграл, никто не проиграл. То есть просто ничего не было, можно сказать. Я извиняюсь, и я прошу. Я даже не знаю, чтобы мне такое сделать, чтобы вы меня простили за этот жуткий фейл. Надеюсь, вы меня простите, если можете. Если хотите, вы можете написать в комментарии под этим роликом, чтобы мне. Сделать на видео, чтобы эм, Вы меня простили Ну ладно, я э, На этом мы с вами заканчиваем С вами был Мистер Маджикей. Э, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь Ставьте лайки, и я много Еще раз извиняюсь за этот очень жуткий фейл Всем удачи, всем пока